И всем привет, это вот стрим и перед вами новый танк Швеции СТРВ М4257 alt А2. И все по порядку. Сначала разберем пару моментов. Первое, фармит ли данная машина. Второе, играбельность. Третье, прокачка экипажа. И напоследок, итоговое мнение. Начнем с того, что танки до 6 уровня, включительно, рассматривать как фарм машины, по моему мнению, не стоит. Для этого нужны танки хотя бы седьмого уровня, ну и естественно восьмого. На данной машине средний заработок будет около 20 до 35 тысяч серебра в среднем. И это с премом. Да, серебра можно вывести гораздо больше, но для этого надо постараться и немножко попотеть в бою. Да, кстати, голдовый снаряд тут стоят недорого, и при удачном использовании минус на них вы не уйдете. Ну и самое главное, играбельность данной машины. Разберем по порядку. Пробитие у нас одно из самых лучших среди СТ 6 уровня. Боезапас не маленький, что позволяет нам возить нужное нам количество определенных снарядов. Барабан, да, у нас есть барабаны. В нашем барабане 4 снаряда с дамагом по 150 и перезарядка в 15-3 секунды. Да, кстати, между снарядами 2 секунды. И в совокупности это все нам дает 600 дамага за 6 секунд. Или в среднем 1700 дамага, что является нашим ДПМом. Из чего мы делаем вывод, что с нашего барабана мы можем забрать практически любой танк 5 уровня. И практически любую ПТ шестого уровня. Из минусов у данного танка не самая лучшая динамика, но и не самая худшая, между прочим. В общем, она средняя. Но если честно, это небольшой недостаток, и мне зачастую этого вполне достаточно. Ведь мы являемся танком второй линии. Но в ближнем бою мы себе в обиду все равно не дадим. Третье. Прокачки экипажа. Данный танк шестого уровня и за счет своих бонусов он не выступает в прокачке экипажа ни седьмому, ни восьмому уровню. Из плюсов покупки данного танка является то, что у вас у одних из первых появится экипаж на новую ветку в Швеции, когда она выйдет. Ну а теперь подытожим все и сделаем вывод. Данный танк является твердым середнячком. Он не нагибает, он и не сливает. Для фана данная машина подходит, для фарма она не подходит, потому что это не фарм машина. Если вы спросите меня, получаю ли удовольствие играть на этот танк, то да, я получаю удовольствие. Данный танк поможет некоторым пройти ЛБЗ, потому что он идеально подходит под определенные задачи. Советую ли вам данную машину? Да, советую. Это очень неплохая машина. Она не гнет, она и не сливается. Все в ваших руках. Это был Водовый стрим. Удачи.